Поработали сейчас с «желтым» почти два часа. Что испытываю после этой работы? Ощущение спокойствия, уверенности в себе, не хочу сдавать экзамен, хочу просто говорить, быть естественной, быть самой. То есть очень классные, позитивные эмоции. И что я сейчас буду делать? Я сейчас буду каждый день работать с контентом, я буду писать видео, буду их выкладывать. и Ощущение, что я этого больше не боюсь. Посмотрим, как получится. Спасибо.